Доброго времени суток, людей, монстры. Сегодня я играю, можно, в последнюю часть игры Кэтс Алыгвид, потому что это последняя глава. И сегодня я посмотрю на их название, потому что я все время забывал, либо же мне просто была лень. Так, вот это, это вроде когда нам бомбы дали. Понятно. Это называется, пожалуйста, не делай этого. Оно все исчезло. Восьмой мир называется. И девятый называется выход с точкой на конце. Ну что ж, давайте начнем. Мы теперь в сером мире. Где мы ничего даже не можем сломать. У нас остались только бомбы. Хотя стоп, если у нас остались бомбы, значит мы можем. Да, мы еще можем вот это взорвать. Ну хоть что-то, что я могу уничтожить. Да, если кто не помнит, то что я не могу уничтожить эти вот кубики. Раньше что я могу прыгнуть на них, они исчезали, но теперь я уже не могу. Они просто. Теперь только в лаву их кинуть и все. Она не хотела потерять это. Так, подождите сначала. Ладно, тут никого нет. Хорошо. <кхм> Наверное, она имеет в виду бомбы. Ой. Так. Ладно, он все равно не был активен. Так, тут прошли. Хорошо. Это была последняя вещь, которая у нее осталась. Да, она говорит про бомбы. так э, э, вот так аккуратно проходим э, но здесь но ну, не было никакой возможности сохранения её. Ну то есть она говорит как она беспомощна перед тем что у не может забрать и эта штука здесь ну что ж хотя бы с бомбами было весело Только 4 кнопки. И способность, которая была у кошки с самого начала игры. Какой смысл в продолжении? Ну, может быть, тот, что ты выберешься наружу. У нее ничего не осталось. Ну, а вода? Или это уже ты как должное воспринимаешь? я упал. Уф. А что если я использую вот эту прилипучую штуку, чтобы она подняла меня наверх? Я никогда не думал о таком, но если так подумать, то как бы она может. Если я встану под ней и прыгну, то она. Серьезно, второй раз. Если я встану под ней и прыгну, то. Ну и буду продолжать, то возможно, она меня поднимется. Не знаю, возможно ли это, но... Надо попробовать. ну иди сюда. Так, сейчас вот от квадратов уйду. Ушел, да? Сейчас просто упал в лаву в начале. Ладно, сейчас снова придем. Эх, одна жизнь осталась. Ладно, там уже... Где-то должно быть близко сохранение. Я надеюсь. М -м нет. Какой раз я уже тут? Раз пять я, наверное, умер. Так. Осторожно. Осторожно. Осторожно. Так, квадрат проходит сверху. Обходим этот. Наверное, можно было даже тут пролететь сверху, но... Мне было лень. Так, стоп. Стоп. Все, последний раз. Если сейчас не получится залететь, то я просто иду дальше. Так. Ой, да ладно. Я даже не дошел до туда. Хорошо, еще раз. Мне все равно туда попасть нужно. и наконец-то я пришел я не умер наконец-то ладно все я даже не хочу она ничего не стоило я даже не буду пытаться взлететь потому что мне бы хотят пройти сохранение хотя бы а тут уже выход ну ладно было ли это место вообще реально Кошка, это уже какие-то философские вопросы. Ну, вообще-то, как бы нет, это место нереально, если так подумать-то. Так, ну-ка, давай, липучая штука, помогай мне пройти. Так, вот сейчас я хочу попробовать. Она может меня поднять. Так, ну-ка, давай, обратно. Попробуем сейчас. Так, давай, давай, давай. Она, реально, меня поднимает. Ну-ка, ну-ка, так, так, так, наверх, наверх, наверх. О, да, о, да. Что дальше? Что дальше? Э? Что? Кнопки никакие не работают. Кнопка меня не работает. Я сломал игру, походу. Надо же. Ну, игра вроде не зависла, то есть... Ладно. Просто, просто перезайду. <звы> <звы> <звы> ну, теперь я знаю, что с помощью этих штук можно летать. Вот только это ничего не приносит, потому что... Ну, вы видели, что там. То есть, я улетел куда-то... Там была просто стена, невидимая передо мной. Я просто до нее долетел, лицо кошки исчезло, она сама как-то стала непонятно чем, и странные вещи творятся за картой. <плёк> <плёк> ну, больше отвлекаться лучше не будем. <плёк> Я, кстати, заметил, что выход, кажется... Все было серым. Мне кажется, что выход стал более серым, да. То есть он был там в начале уровня, в начале мира этого. Он был белым, а сейчас он более серый стал. Вот сейчас вот дойду. Куда все цвета ушли? Цвет цвета ушли. И Так, а вот здесь вот. А, здесь они вот так падают, то есть заодно вы видите выход стал более серым так а если я сюда пойду здесь ничего почему ее владелец заставил ее пройти это все это мы никогда не знаем хотя может узнаем будет трудно. Так, так. А еще этот круг. И О, мне повезло. Ладно, сейчас вот а бомба у взорваться бы. Так, не трогайте меня, не трогайте мне бомбу. И, Фу. хорошо, что я там не умер. Вот, выход стал еще более серым. Видите? Хм. В конце концов она могла видеть то что снаружи а снаружи было ничего хм. а действительно я даже не думал об этом пустая пустая тьма наполненная ничем хм. ну на самом деле как бы так и есть но и здесь тоже не очень много интересного. Выход сереет, и... Мне кажется, или лицо кошки пропадает куда-то. Держите вверх, в смысле... О! Вот это киберпанк. Хоть какую-то способность взяли в конце концов. Ну... Мы... Мы карабкаемся по потолку странно ну ладно а и здесь снова эта штука прикольная способность но какая-то не очень надежная <с Beijing> особенно когда под тобой лава и они кончились хорошо осторожно осторожно потерял все свои жизни так, что здесь? Там наверху шипы, ладно. Внизу, там... Там внизу было ничего. Ну да. Тут везде внизу ничего. И выход прям вообще почти слился с фоном. Хотя он сейчас кажется даже стал чернее. Почему это все происходило? Здесь... А здесь я должен был туда А, я должен вот так вот разогнаться И прыгнуть, да? Да, да, я должен был И сейчас у кошки лица почти не видно, видите? Его почти нету Оно есть, но как-то Слабенько видно совсем Интересно, что будет там в конце это блин, я снова упал ладно надеюсь в этот раз можем пройти а тут даже так можно прыгнуть почему это все вообще существовало хм. ну это уже такие вопросы кто мог сделать что-то подобное ну например разработчики этой игры Не думал, что я в начале игры вообще не мог бы никогда подумать, что оно превратится в что-то такое. Стоп, а что там наверху? Что там наверху? Я видел там, там шипы, там стена с шипами. Да, там стена с шипами. А мне туда надо идти. А наверное, я туда пойду потом. Посмотрим. Но что-то не похоже пока что. Раз я сейчас просто иду куда-то вниз. Так. А, не, вот и подъем. А, и тут край мира. Круто. Стоп, что? Откуда они? О, <крех> неужели? Этот портал спавнит что-то нормальное, что мне не приносит вред. Спасибо, портал, который спавнит бесконечные шары. Если я их сталкивать буду вниз, можно даже игру забогать так. Потому что эти шипы-то не умирают от лавы. Вот, видите? Выход вообще почти слился. Она потеряла все свои способности. А здесь что? Здесь ты. И край мира. С другой стороны. А что будет, если я пойду в ту сторону? Ну, скорее всего, умру. Она ничего не стоила. Как это уже она говорила. Вот эти штуки, кстати, я мог двигать, эти вертушки. А сейчас я не могу их даже с места сдвинуть. это большой квадрат. И это большой квадрат. Так, от... осторожно. Ого, как я тут... Я видел большие квадраты, которые у меня ваншотли, но... Маленький. Хм. Ладно. Я не думал, что он меня убьет с первого удара, потому что обычно такие маленькие квадратики отнимают у меня одну единицу жизни. Они ваншопят уже. Ну ладно. И у кошки лицо пропало совершенно. Его не видно. Только когда она превращается в воду, его можно отличить, потому что у кошки носается синий. А ее лицо немножко поярче. По Мне кажется, это один из последних уровней. Ну или же уже последний. Потому что от лица кошки ничего не осталось. Ну и от фантазии разработчиков, видимо, тоже, раз они столько. Они буквально все впихнули вот в этот уровень. Все, что было. И даже что-то новое. Например, эта штука с тем, что можно карабкаться. Если бы они это ввели раньше, было бы гораздо интереснее. Но это уже их выбор. Так, я наконец-то прошел. И здесь я лучше поосторожнее буду. Сначала вниз. Так, теперь сюда. И теперь, когда он идет, все. Наконец-то! И выход стал еще более серым, чем. Все. О, тишина. Вот видите, я поставил на максимально ничего. Мир был тих. Здесь что? Это, кстати, кажется, единственный раз, когда. Что то висишь, что-то? А? Уйди. А что если я сейчас разгонюсь и прыгну туда? А. Понятно. До края далеко. А, вот куда мне нужно. Она не могла больше этого выдержать. Ей нужно было выбраться. Здесь не было выхода, так, не так ли? Это был бесконечный круг комнат. Бесконечная цепочка комнат. Почему я создал это? И фон стал красным. Зачем я закрыл себя здесь? Так, это уже кошка, говорит, кажется. Из-за нее... Теперь я не могу выбраться. Я просто хотел забыть. Забыть все. Большой выход. Это конец. Ну, пошли. Нормально. Я не могу теперь двигаться. Я просто. Зачем я его оттолкнул? Я просто выкинул его за конец карты. Я хочу остаться здесь. Три точки. На самом деле, когда подумаешь об этом, все здесь гораздо лучше. Здесь все может быть починено. Никто не умрет на самом деле. Все, все, что произойдет, это то, что комната сбросится. Все всегда может быть починено. Троеточие. Я хочу начать заново сделать все это снова снова и снова и снова поэтому мне никогда не придется уходить Все здесь гораздо лучше. Грустная концовка. Я не ожидал такого. А это еще что? Я такого не видел. Непон. Какая эта жидкость? Свет. Эх, в.. Тенях, скорее всего. Игра. Мм, студия, с Studios, это не переводится. Ну что ж, это было Странно. Я даже не знаю, как на это реагировать. Спасибо вам за игру. И что это все? Вот так вот, неожиданно. Ну как неожиданно. Так вот все это закончится? Мне никто даже ничего не объяснил. Ну, насколько я понимаю, эта кошка сама закрыла себя здесь из-за чего-то, из-за нее, скорее всего, из-за фиолетовой кошки. Хотя я даже не понимаю, что, что это значит. Должно же быть что-то еще, и зачем вот эти три, то, что там было закрыто. Так, э, тут появилась новая штука, экстрас. Но я думаю, что сначала посмотрю, что тут. О, да, тут новые главы. Компаньон, фаза первая, буст и сброс. Ага, то есть, ну, я думаю, сначала нужно пройти сброс, а потом компаньон. Э, так, Но здесь там все прошли, да, здесь все. Так, компаньон, фаза первая, буст. А остальные две фазы. Прыжок и призрак. Ха, анимация прикольная. И почему-то тут четыре комната уже пройдены, хотя я, как видите, не проходил. Спасибо за просмотр этой части. Хочу вам сказать то, что скоро выйдет новое видео про робот. Здесь просто рандомно скрашивается игры. И спасибо за то, что досмотрели до конца, кто досмотрел.